Представляем великолепный трехэтажный кукольный домик для Барби Симфония от компании M-Wood. Домик имеет открытую конструкцию для максимально удобной игры, а яркие красочные обои в интерьере добавляют игрушки очарования. Замечательный резной лифт можно без усилий передвигать между этажами и фиксировать в любом положении. На первом этаже расположена просторная гостиная с удобной мебелью. На втором кухня совсем необходимым. Кухонная мебель имеет открывающиеся дверцы и выдвижной ящик для хранения столовых приборов и посуды. Из кухни же есть выход на широкий балкон с резными балясинами. В домике можно все устроить по своему вкусу и даже перевешивать кашпо с растениями. А на третьем этаже, конечно же, спальня. В выдвижных ящиках комода можно сложить важные мелочи. Этот кукольный домик станет обожаемой игрушкой вашего ребенка и подарит самые приятные впечатления от игры.